Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Моратории. Продолжение. Региональный МРОД. Новый отчет идет. Лояльный КОАП. Налоговый прогноз. Моратории. Продолжение. Меры поддержки бизнеса продолжаются. Введен мораторий на проверки ФНС соблюдения норм валютного законодательства в отношении большинства операций, но есть и исключения. Мораторий на блокировку счетов налоговиками продлен еще на месяц, до 1 июля. Кроме того, ожидается пополнение в продлении страховых взносов. Планируется распространить отстрочку по уплате взносов на организации химической промышленности, в том числе производителей мыла, чистящих средств, косметики и парфюмерии. Региональный МРОД Постановлением правительства об индексации федерального МРОД предписано индексировать прожиточный минимум в регионах. Соответственно, там, где минимальный размер зарплаты был завязан на этом показателе, возможны изменения, например, как в Москве. Однако во многих регионах МРОД установлен в фиксированной сумме или не установлен совсем, то есть там действует его федеральное значение. Тогда изменений может и не быть. Однако власти вправе поднять региональные минималки и по собственному желанию, например, в Московской области. Следим за региональным законодательством. Новый отчет идет. Опубликована новая форма 4 ФСС. Обещана она была давно, в том числе к отчетности за первый квартал, но принять ее не успели. А когда появились проекты по объединению фондов, многие думали о том, что не будет нового бланка. Но нет, новая форма расчета увидела свет. Отчитываться по ней потребуется уже за полугодие этого года. Лояльный Коап не забудьте, в КАП уже действуют послабления для субъектов малого и среднего предпринимательства, и не только. В частности, теперь малые, в том числе микропредприятия, привлекаются к административной ответственности в общем случае в суммах, которые грозят предпринимателям. Если штраф для предпринимателя не предусмотрен, то малыши заплатят от половины минимального до половины максимального штрафа для организации. Ранее им грозили штрафы в тех же размерах, что и любой другой компании. Налоговый прогноз. Программа компенсации бизнесу комиссии за СБП будет продлена до конца 2022 года, а еще правительство обещает проработать вопросы промышленной ипотеки, то есть предоставление льготных кредитов организациям поставки 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Также правительство рассмотрит возможность упрощения порядка регистрации продукции и сокращения сроков выдачи свидетельств о госрегистрации. Будет разработано решение, которое позволит Таргетировано, в зависимости от вида экономической деятельности, информировать бизнес о доступных мерах поддержки. Предлагается снизить срок лишения свободы за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, страховых взносов, совершенные в особо крупном размере или группой лиц. Это снизит и срок давности привлечения к уголовной ответственности по данным нарушениям. Кроме того, по налоговым преступлениям не будут возбуждаться уголовные дела при полном погашении недоимки пений и штрафов. С 1 июня граждане могут оформить льготную ипотеку на строительство частного жилого дома своими силами, без оформления договора подряда с застройщиком. Ставка по кредиту не более 9% годовых. Московские власти в отдельной инструкции подробно рассказали, как гражданам и организациям, оштрафованным за несоблюдение некоторых антиковидных требований, получить компенсацию штрафов. В доступ выложен и бланк нужного для этого заявления. Напомним, что так называемая ковидная амнистия коснется не всех.